Давайте в этом уроке вернемся к мировой финансовой структуре и рассмотрим дополнительно мировой валютный рынок, рынок Форекс. Почему я хочу это сделать? Потому что для многих в России ассоциируется вообще биржевой рынок и вообще рынок акций, рынок облигаций ассоциируется с рынком Форекс. Почему так произошло? Ну потому что на это повлияла реклама и массовые средства информации, которые везде со всех углов кричат Forex, Forex, Forex. Вообще мировой валютный рынок Форекс это необходимое звено в проведении международных расчетов. Мы уже говорили кратко, что это возможность защиты от различных валютных кредитных рисков. И этим занимаются крупнейшие компании, банки, корпорации. Рынок Форекс позволяет установить взаимосвязь мировых валютных, кредитных, финансовых рынков. Без рынка Форекс, в принципе, невозможна была бы торговля в том виде, в котором она существует. Государства, крупные банки обращаются к рынку Форекс, чтобы диверсифицировать свои валютные резервы государства. Они у них, как правило, находятся в разных валютах. Банки и центральные банки, федеральная резервная система, с рынка Форекс регулирует курсы валют на основе спроса, предложения, сглаживает некие колебания и излишнюю волатильность этого рынка. Да, валютный рынок также является возможностью спекуляции для его участников, и крупные банки иногда спекулируют на этом рынке, не зная, насколько это у них получается успешно. Вы должны понимать, что минимальный лот, с которым вы можете выйти на мировой валютный рынок, на рынок Форекс составляет 100 тысяч условных единиц. И доступ к торгам и это ежемесячная плата, плата в десятки тысяч долларов. Конечно потратить 20-30 тысяч долларов на то, чтобы получить терминал, при помощи которого вы сможете на этом рынке совершать сделки, это непростительно расточительно для частного инвестора. Но это огромный рынок, оборот его составляет триллионы долларов в сутки и работает он 24 часа в сутки и активность на различных валютах она различна в зависимости от времени азиатские валюты торгуются э, рано там, по московскому времени как бы ночью рано утром дальше переходит торговля в режим зоны евро ну и торговля по доллару она, в принципе практически во все времена активна, Есть, и еще больше увеличивается во время открытия американского рынка это уже после пяти часов где-то ну зависимо от летнего зимнего времени там 17 30 16 30 данный рынок открывается и также не путайте вот международный валютный рынок форекс с валютными биржами на которых более меньше происходит оборотов более скромные рынки но банки и небольшие частные юридические лица выходят на этот рынок чтобы купить там также валюту также захиджировать какие то свои риски это более такой скромный рынок который отдельно стоит вот от этого мирового валютного рынка форекс почему сложилось такое представление вообще в частности российских людей e что рынок форекс это рынок где обдирают людей где крадут деньги действительно часть форекс компаний до настоящего времени до настоящего времени большая часть компаний была зарегистрирована где-то в офшорных зонах и не попадала ни под какие никакую защиту под российские законы не попадала Поэтому это очень часто, там скажем, если мы возьмем 5-10 лет назад, местами это был действительно узаконенный отбор денег. То есть компании получили форекс-лицензию и дальше она может делать со средствами клиента все, что хочешь. 100 способов завода денег и один способ для вывода денег. И если вы выигрываете, то форекс-компании неохотно эти деньги отдавали. Да и на самом деле сейчас отдают неохотно. То есть они пытаются всеми силами заставить вас продолжить торговлю на данном рынке, потому что они зарабатывают на комиссии и большинство ваших сделок может не выводиться на реальный рынок. Потому что вы видели минимальный лот 100 тысяч евро. Соответственно, если вы там покупаете небольшую сумму, ваш рынок, ваша сделка становится внутри самого терминала брокера, который предоставляет доступ к рынку Форекс. Если вы крупный клиент, то есть форекс-брокеры, которые предоставят вам действительно выход на реальный рынок. Но в большинстве на рынке форекс есть механизмы, которые позволяют достаточно быстро, законным способом избавиться вам от своих денег. И самое главное, опасность это огромные плечи, то есть огромные кредиты, которые форекс-брокер предлагает вам. Кредит 1,500, это достаточно Часто встречающаяся сумма у форекс-брокеров. Принцип вот этого плеча такой, что как только вы залезаете в деньги брокера, он тут же вашу позицию закрывает. Это значит, что любое колебание на 0,2% полностью лишает вас, вас своих денег. А колебания валют это может быть и несколько, и десятки процентов даже. То есть при таком плече, при таких кредитах, которые вам предлагает брокер, вы гарантированно не сегодня-завтра а от своих денег избавитесь поэтому пользуюсь этим большинство брокеров мелкие деньги вообще не вводят не выводят на реальный рынок то есть это в порокс так называемая кухня в которой вы варитесь и брокер прекрасно знает статистику торгов статистику сделок что большинство клиентов больше там 95 процентов клиентов достаточно быстро сливает свои деньги Поэтому зачем ему дополнительно тратиться и выводить ваши сделки на реальный рынок, когда их он может сам внутри себя перекрыть. И поскольку все достаточно быстро обнуляются, просто деньги, которые вы заводите на счета компании Форекс Брокера, просто остается у него. Популярность этого рынка связана с его легкостью и доступностью. Если реальный брокер, который предоставляет доступ на московскую биржу, предоставляет доступ к зарубежным площадкам, Требуют от вас наличия хотя бы там тысячи, а зарубежный брокер несколько тысяч долларов на счету, то здесь вам достаточно 100 долларов. Все это дополняется рекламой легких денег, что вы пришли, вам показывают красивые графики на истории, где можно было купить и где можно было продать. И люди несут, веря в сказку, несут брокеру деньги. И задачи брокера, и они прекрасно с этим справляются, Максимально долго удержать у себя клиента, пока он не выкачит из него все деньги. В случае, если клиент уходит в убытки, брокер пред... предлагает различные схемы выхода из якобы плохой ситуации. И как правило, все эти схемы сводятся, чтобы клиент донес еще денег и еще положил на свой счет. Фактически это сводится к некой игромании, игре в казино, в которой всегда выигрывает брокер, потому что у него огромные рычаги в этом направлении Самое главное из них это плечо, которым он вас снабжает, якобы, чтобы вы работали не на свои, а на чужие деньги. На самом деле ни копейки из денег форекс брокера он вам не даст использовать. Плечо дается до того момента, пока вы работаете на свои. Как только вы залезаете в деньги брокера, он тут же вас закрывает там, по маржин колу. Не знаю, как это называется у форекс брокеров. Давно с ним не работал. Есть кредит кредитование. И на российском рынке. И брокера дают кредитные плечи, но они достаточно маленькие. Там сейчас, по-моему, на текущий момент до 10 плеча это максимально, что предлагает вам брокер. А 10 плечо это уже в 50 раз меньше. Соответственно, тут уже колебания вы можете выдержать не 0,2%, а в 50 раз больше. То есть до 10%. Это уже достаточно прилично. И здесь уже вы можете как-то торговать на бирже. Про рынок Форекс я рассказываю только для ознакомления. В данном курсе мы на этом рынке никак не будем торговать, никак не будем его касаться и он нам будет совершенно неинтересен для наших задач и целей, которые мы для себя поставили. До встречи в следующем уроке.